Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня у нас ситуация из ряда вон нарочно не придумаешь. Есть целиковый баран и из ножей, а, я не думаю, я в гостях, <coughs> из ножей только вот такое вот а, немнятное что-то из фикс-прайса, и стилвилла постель. Других вариантов у нас как бы разделать этого барана нету, объясню, не подстава ни разу, просто на улице резко потеплело, и на балконе такую тушу уже... Ну, просто сгниет, и очень жалко. До Нового года хотелось бы, чтобы долежало. Поэтому мы ее сейчас постараемся измельчить и засунуть в морозилку. Баран разморожен. Мы ну, немножечко руками можно подвинуть. Разработать. Начнем. Ножи падают. Кто должен прийти? Бабужек. Сосед. Сосед, <свят> да, с тонкими потолками. Попробуем отделить сначала ногу. Ай-яй-яй, для любимых зрителей не показали. Ну, короче, нож новый, поверьте, хорошо с ним все в плане заточки. А топора у нас нет. Давай с этой стороны подожди. Вот так. Ну, ты же понимаешь, я делаю это не как не удобно не смотреть, не смотреть, а как мне вообще удобно физически Подлезть. видос-то жизненный. С кем не бывает барана разрезать вот таким вот наверное, ножом. О, нога. Прикольно. Одна есть. Целиком ее надо. На углях. Надо еще заморозить будет, а потом замариновать. Да. Я Принес. даже знаю, где можно взять рецепт маринада. Да, темная сторона, дружина Буламова. Заметьте, именно темная сторона. Темная. <свеч> <свеч> по-моему, Ломаю его. А что ломаю? Он там на суставе держится. А а я, да, да, я говорю. Подлез могу подлезть, посмотреть. Там выверни просто и все. А, вот он. Все. Да, да, да, да. Так. Хоп. Потом я селфи хочу. Да, апарат. Кстати, получается, как эмблема казачьего даже выгул. Так, теперь я не силен в анатомии баранов, но здесь надо отрезать по ходу с лопаткой. Да-да-да. Вот как он рвется у тебя, вот как ты его рвал сейчас, вот так же его и вырезай прям. Да-да-да-да. Побольше мяса зацепим. Так, ты его сюда разверни только в эту сторону, то не видно Не видно их. Давайте вот это. О, спасибо. А здесь вот летик. Давайте не, ты сейчас. Не до конца, не совсем до конца он в говно размороженный. Мне немного-много-много-много запретаешь. Все, все, все, да, вот так вот. Угу. Ну. ну, с этой ногой. Ну это уже крылья Улететь можно Так, придави грудинку А я буду ее отводить Как пойдет, так пойдет Тебе можно мясником На рынок работать. Ну да, с такими навыками Без куска хлеба ты не останешься никогда И без куска мяса О, вторая нога. Ништяк Теперь надо его вот так О, вот. О, мужик, вот тут вот проблема. Я рубил. Э -э на. Давай, короче, ты сначала вот как ты обещал мне покажешь, Давай, как да, легко перерубается части? у него да. Да, курдючная да. часть по позвоночнику. Только уже своим вот этим вот ножом, потому что поставить свое дело Нет, сделал. Нет, мне дай этот. Я, я им сейчас а, ну Нет, ну, не пожалуйста, с встретиться с косями не вопрос, лишь бы как бы не рубить, потому Нет. что ему еще на тест идти. Теперь тяжелая артиллерия пошла. Что мы делаем? Так. Делаем надрезы Сейчас мы оставляем Ну из 35 минут, я думаю, выдержит движение руки <смех> все просто никто не сомневался я просто думал что ты будешь рубить поэтому как бы не, испугался сказал, что там можно и окей образом. добро не ну будто грудная клетка там точно только прорубать уже он там на капец шасты все <смех> Так. подержи его чуть-чуть, чтобы он это не бегал. Никитос, там очень плотно, там только рубить подожди, сейчас ты все увидишь первый раз что ли? не первый раз, отец ладно Погодь, погодь, погодь, погодь. Ты не хочешь испытать незабываемые чувства? Работа колющим против ребер. Да. Ну, пойдет хорошо, кстати. Да, ты, если ты в ребра попадешь. У -у -у. Ну, входит вообще. Ну-ка, держи. Кстати, рубящий попробуй. Давай вот так. Не, вот так вот что, встань. Вот сюда. Вот сюда вот. Вот, да, вот так вот. Не должен, не должен скачать, да? Все, нет. рука просто в сале если сейчас нас хочет оно может быть тоже неприятно в кости не промахиваться у тебя это я промахнусь Залекись. Давай. Угу, не вышел, кстати, тоже хорошо. А? Давай подумаем в центр. Вот еще чуть-чуть, ну -чуть. вот, чуть -чуть. вот так вот его. Во, да, нормально. <смех> <смех> <смех> <смех> Там хороство. Явно не тоже. Ну да все, что? А, подержи мне, я хочу полоснуть. Танто это очень интересно. Я надеюсь, на твой профессионализм. Ну, кстати, нормально, он ну до кости дошел. И даже костюм смотря провезу. Ну, кому сказать, не поверят. Не-не, охуенно все. Давай, Давай, да ладно, сейчас э, стой, уже камеру можно взять. Давай 20 лет встанем. Да. Один рубящий, ну сами понимаете, ни разу я не кочергин, в руках ни хера ни НДК был. И вот она кость, наполовину разрубленная. И как бы дырочка. Ну да, я попробую. На другой стороне. Я стороны. знал, что тебе будет интересно. На твой профессионализм я не очень я рассчитываю. Нормально, а нормально. Все. Вот давай с другой стороны. Буду рубить тут вот сюда. Давай. Ну, вот, смотри, видишь. Так, конечно, Ты пальчик, пальчик. Хорошо. Не, ну кость не относительно не пострадала. А первый удар пришлось узнать Костя, вот, вот смотри, видишь, вот она, вот, смотри, кость. Ну-ка, мне придержи, пожалуйста. Как тебе? Вот так вот, да? Не-не-не, очень интересно, что вот так вот было, да. Бедный баран. Да, и после смерти нет ему покоя. Ай, его чуть не вырвал. Смотри, сколько Мясо, да? Мясо. Ребра, ребра. Ухи, ухи. Ну нет, тут она видимо. Ну, сходить по ребрам, конечно, да. Да, да, да. Ни МДК, ни разу. Но и мы не Кочергиной. Тем не менее, приколь... рубит. прикольная машина. Да. Потом посмотрим, что там за точка стала. Раз он так хорошо входит, и выходит. Все, молчу, молчу. Так, где в другую сторону надо? Э! Вот это машина. Готово. Ну, я обычно это разрезаю на. Ну, когда для плова порционное готовлю. То есть, ребра пополам и по два ребра с мяском оставляю. Сейчас так и сделаем Вот на грудину это, блин. Я стучал молотком по ножу, чтобы как-то вот она поддавалась. Вот ее то да? Вот так. -то всяко надо рубить. Я тебе говорю, что, сейчас, короче, вот одну сторону срежем, а вторую оставим прям с этим, с костями. Думаешь, так? С позвоночником. Не, а их потом, когда вот так вот нарезаешь, угу. а она когда вот именно с позвоночником, там же мясо еще. Да, там вообще херен, там что еще. Особенно. Так и сделали. На том и порешили. Ну, я, кстати, позвоночник вдоль рубил, пополам. Потому что там позвонки-то здоровенные, особенно когда в тарелке это на порции окажется. Там реально просто очень много. Не каждый, не каждый сожрет что у меня там Алиска, Мацка заезжали на мой плот смотришь, пол. говорят, пиздец жирный <связь> <связь> <связь> запоминать, пацаны <связь> опыт не пропьешь <связь> давай, давай, давай, делись дальше Наверное, вам будет интересно, почему в такой работе участвует не каукасский кинжаль. Потому что других не было сегодня. Так получилось. Так. Так. Тебе как не подлезь, отворачиваешься. Я в точку найти могу. Почти. ребра сейчас срежу. легким движением руки ребра красота Ой. ребра будем разделывать попозже так теперь нам надо срезать вот эту часть угу. Между позвонками, Ты знаешь, брал я нож тут на лесной тест, и ввиду его цены, все как бы меня одолевали сомнения, насколько сильно его могу я пожалеть, потому что блин нож с подшипником за 14-15 кусков. Реально пожалко. Типа ударной техники нету, чисто все. Но теперь, после того, как он в такой работе побывал, тут уже, поймите, <смех> <смех> жалеть нечего. Если сейчас посмотрим, что с ним станет. Ну, с ним станет? Да да я тоже не станет. так думаю. Не, я имею в виду в плане тонкости, там как заточка удержалась, сколько заминов, есть вообще, такой глубины. А потом уже посмотрим, как действительно, что, что удобнее, фикс или... Так, вот она этой линия. Или складин здесь. я конечно могу только представить количество экспертов которые нам по пунктам выдадут. Сколько пунктов методологии разделки барана мы нарушили сегодня? Мы делаем для себя, не на продажу. Как нам удобно. Вот. Теперь, Теперь. Теперь нам нужно его сделать на ребра. Сначала срезаем Да нет, ты с той стороны стой. я а, а ты спиной все закрыл. Топора у нас нет. И это минус. Поэтому будем резать. Сука, неудобно. Могу облегчить всю кучу. Давай, да, держи. Нет, ну, по это нет не, по-моему, ты переоценилась возможности не, не, ножа. Не, не этого конкретно, а вообще. Не-не-не, сейчас, подожди. Сейчас, да. Нужна просто точка опоры, блядь. Угу. Дайте мне точку опоры, я скажу тост. перца ножичек такой, простенький, но удобный. Сейчас если я его найду, он был типа этого, знаешь? Как это называется, с такой с волнистой режущей кромкой? А, для хлеба типа? Ну да. Но, О, это... На наших ножах нормальных это называется серейтор. Но я держу паре, ты имеешь в виду нож для хлеба? Не для, не для хлеба, он примерно вот такой же по размеру. Ну, то есть просто с серейтором. Хорошо. Нет других вариантов, справляйся так. О, похуй, ладно. Вот и проверим кончик. Угу. я думаю, что на костюм нормально все покажет. О. Тем более, что она пористая больше. Но ну, вот нет, то пора, задача есть, решать надо. Под только нож. Запоминаем методологию. Подожди, подожди, возьмусь, вырывает, жирные руки. тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А тут ты мелкая шаротнель, потом в плове будет. Еще, в щас. каком плове? Он сейчас все промоется. Да, все клади. Угу. Все, пускай нормально. Сейчас я добью. Я придумал как это. Все? аккуратно точно все не сейчас еще так будем резать а ну давай просто на, надо уже либо как-то прерваться прерываться не хочется надо доделать для объективности надо просто на нож взглянуть сейчас не не давай и вот сейчас теперь как раз мы будем вырезать просто интересно вообще ничего по крайней мере то что я вижу сейчас окей Ну, давайте кромсать. О, кстати, это вот хрящи. Все до этого была фигня. Главное, до хрящей посмотрели, как он работает. Ну, кстати, хрящи, да, делается просто. Делается надрез по мясу, когда вы токуете до мяса, да, да, да. просто упираете рукой, делаете легкие покачивающие движения. <свят> <свят> Это, кстати, на суп пойдет хорошо, да? На первое блюдо. Вареная баранина, прямо скажем, на любителя. Да, она запеченная, охеренно нравится. Так, нам нужно какая миска. Вот, она. Да. Давай. Куда мы все это будем сейчас бросать? Так, ну основное самое интересное все уже прошло. Нет, знаешь что самое интересное? Я сейчас найду салфеточки и бумажки для фиксации результатов. А ты пока займись. Давай. Да, Все, что необходимо. А, блин, а газета? Газета у тебя теоретически где-то может валяться? Теоретически все возможно. А А теперь газеты, просто листы А4 не пойдут? В том и дело, что А4 и газета они режутся совершенно с разным усилием. И это объективно э -э, фуфло когда ты режешь А4. И он тебе не режет газету, говоря, что просто А4 достаточно, и он вот, типа нож острый. Ни хера подобного. газеты, это один из таких лучших вариантов, когда можно на троечку, на четверочку расценить лоб а ножа. Хорошо, как бы... Газета из большого ящика да? Я не знаю, я сам знаю, но они, меня только. для вот этого то не Никиту, давай, с Бораном решим вопрос. Газеты, ладно, газеты, ну нет газет, ну нет газет, не готовились же к этой сессии. Вообще нет. Ну, Вон, если же если я уже нашел. Так. Видишь, как рыжет хорошо? Опа! Готово! Звуки такие страшные для любого нажимала, что капец! Это звук ломающихся костей. Ни хера подобно, это звук режущей кромки. О, вот сто процентов кости. Кость, да. Всё заебок. Давай-давай-давай, сейчас закончим, проверим. Там еще интересен вопрос, сколько набилось подшипник, работает ли так же он хорошо до сих пор? Ну, скорее всего, с этим могут быть проблемы. Чего меня еще интересует, клинок остался ли по центру появились, или в все-таки так долбить? Это, короче, отдельный разговор. Ну а, и состояние заточек, само собой, ну, всех интересует. Самое сложное теперь во всем этом. Это разрез. Позвоночник. все легко так а у тебя мультиварка одна да, да. на новый год надо свою тоже затащить просто чтобы удобно можно было если действительно набьется человек пятнадцать немножко всех кормить мясо Красивые кусочки получаются. Ой, ровненькие. Как в мультике тут еще эти, надо. колпачки поварски зацепить? Как в <связываем> а, молодежь, тамаджери это такой мультсериал, там Кот за мышонком гоняется Вот, кто не видел, посмотрите. подустал давай давай финишная прямая чуть-чуть начнем -чуть. отсюда может противостоять 100 килограммов живого веса. 80 килограммов живого веса, который намного быстрее. Это если убегать. Так да кто же в бою у нас убегает? Тот, кто без ножа. <сؤال> <сؤال> Ловись фокус большой и маленький. Тут видно. Нихуя там не видно. Да я тут даже. Все Слушай, там... это был не замен Я понятия не имею, где вообще следы повреждений. Да их там нет, я, тебе я смотрел, сейчас их там не было. Сейчас. удостоверимся, что. Блин, нет. Не-не-не, поддержать не получится. Не шокируй зрителей своим пузом. Иди сюда. Чисто визуально, Подожди, не, не, не, не. ножу вообще ничего. Как говорится, в самый неподходящий момент умеет, сука, техника подвести. Полчаса назад закончили мы э, разрезать барана. Вот видите, пост. на странице. Время 16.30. Неудобно же ориентироваться. Глядя виды искать. Вот. 29 минут назад сделали тест. Смотрим. Я его единственное, что только успел помыть на состояние апостейта. Немножко потерлось покрытие. Вы видели, как он по костям работал. Реющие кромки, реально абсолютно ничего не сделалось микрозамины видны только когда ты пытаешься что-то резать то споткнется то проскочит. бог его знает газетка. Другой уже уровень реза. Кто споткнулся, кто проскочит, бог его знает. Что это за машина, что это за сталь 35VN первый у меня нож из этого формата. Клиночек по центру, что ему будет. Но ну, после промывки уже даже за подшипник нет никаких опасений. Зверь клинок, просто зверь. Ну теперь проверим его уже против. Фикса Сентенса в лесу. Оставайтесь на связи.